Приветствую всех! Сегодня я хочу вернуться к теме гирокомпаса. Во-первых, я считаю, что этот прибор все еще остается одним из лучших доказательств вращающейся шарообразной Земли. Во-вторых, мне приятно наблюдать полное бессилие плосковерующих в этом вопросе. В-третьих, любой из вас при желании может сам собрать данный прибор и проверить его работоспособность. Ну а теперь разберем каждый пункт подробнее. Итак, Почему это одно из лучших доказательств официальной картины мира? Да потому что на плоской и к тому же стационарной земле герокомпас не может работать в принципе. Но он работает. И успешно применяется на практике как средство навигации. Я уже делал видео про устройство и принцип работы данного прибора, но думаю будет не лишним рассказать вам еще раз об этом чудном приборе. Итак. Гирокомпас – это гироскопический прибор, предназначенный для определения направления истинного, то есть географического меридиана. Проще говоря, прибор определяет направление на географический полюс. Постараюсь максимально кратко и понятно объяснить принцип его работы. А основан он на двух свойствах гироскопа – стремлении сохранять свое положение в пространстве и прецессии, а также на суточном вращении Земли.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 Большинство об этом приборе вообще не знают. А те, кто знают, либо игнорируют и избегают этот вопрос, либо несут какой-то несуразный бред. Но самое главное – никто. Повторяюсь, никто из плосковерующих не может объяснить, как этот прибор может работать на плоской земле. В общем, как я говорил, полная беспомощность в этом вопросе. Я даже предлагал немалые денежные суммы за ответ на этот вопрос – но ответа по-прежнему нет. К этому вопросу мы вернемся позже. А пока перейдем к третьему пункту. Как я уже сказал, любой сомневающийся может собрать данный прибор и проверить его в действии. И чтобы не быть голословным, я решил также собрать этот прибор и продемонстрировать его в действии. Благо ничего сложного в его конструкции нет. Все необходимые комплектующие уже заказаны на известном китайском сайте. Конструкция предполагается максимально простая. Маховик, двигатель и источник питания. Все это будет помещено в корпус, который будет помещен в емкость с водой по аналогии с гиросферой, применяемой в реальных гирокомпасах на флоте. Ось ротора будет расположена горизонтально и будет удерживаться в таком положении противовесом на дне корпуса. Сам эксперимент будет состоять из двух частей. Сначала демонстрация ориентации ротора вдоль линии север-юг. Потом то же самое, но с участием сильных постоянных магнитов, помещенных вблизи прибора, чтобы у некоторых не возникало сомнений в том, что прибор не ориентируется на магнитный полюс. И вообще магнетизм здесь ни при чем. Если у вас есть еще какие-то пожелания насчет проведения эксперимента, я с удовольствием их выслушаю. Если доставка не подведет, Эксперимент будет проведен в сентябре, так что следите за моими видео, чтобы ничего не пропустить. В следующем видео я продолжу тему герокомпаса и расскажу, как некоторые видеоблогеры сознательно вам лгут ради дешевого хайпа. Не пропустите! Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго!